Всем здравствуйте! Сегодня снова не в студии и снова о белорусской политике. Все, так сказать, участники нашего непростого политического процесса минувшую неделю радовали нас яркими бомбическими заявлениями. Тихановская объявила ультиматум Лукашенко. Родное Министерство внутренних дел обещало или грозилось начать применять боевые патроны на поражение, чтобы, как они выразились, убрать с улиц самых острокопытных. Скажу я вам, что тяжело жить без нормальной социологии. В этих условиях все эти наши расклады и анализы основываются на более или менее развитой интуиции, личном опыте, личном же круге общения. Я могу говорить, что оппозиционеров сильно меньше, чем они пытаются это представить. Вы мне можете отвечать, что лукашисты это фикция, выдуманная режимной пропагандой, и как бы каждый оказывается при своем. По большому счету это напоминает какие-то гадания. Вот в Древнем Риме гадали по полету птицы на овечьих потрохах. Лично я предпочитаю гадать на куриных, потому что, во-первых, птица, а во-вторых, потроха и стоит недорого. И двойной эффект получается. Поэтому раскинем потроха и попытаемся представить, что же может произойти из... что же может, во что может вырасти и прорасти текущая ситуация в самое ближайшее время. Итак, Светлана Тихановская. Тихановская объявила, предъявила Лукашенко ультиматум. Если он, Лукашенко, не уйдет до 25 октября, это буквально нынешнее воскресенье, то остановятся заводы, перекроются улицы, развернутся хляби и произойдет еще черт знает что. Некоторые аналитики уже успели заявить, что это будет днем политического банкротства Тихановской. Потому что ну сейчас заводы не останавливаются, а почему не 25-го остановятся? Сейчас дороги перекрываются как-то все хуже и реже, а почему они 25-го начнут перекрываться? Больше того, я полазил, пробежался глазами по личному списку самых восторженных идиотов Фейсбука, есть у меня такой, и обнаружил, что даже среди них эта идея Тихановской с ультиматумом тоже вызывает изрядный скепсис. И рассуждают они примерно в том же ключе, что сейчас не получается, непонятно почему 25 числа должно получиться, а невыполненная угроза это минус карму и как бы сильный удар по имиджу. И тут я готов поспорить как с экспертами некоторыми, так и с восторженными идиотами, потому что мне кажется, что не такой уж сильный будет удар по имиджу, даже если эта авантюра не увенчается успехом. Я напомню, что Режимная пропаганда и режимные СМИ, в сравнении с оппозиционной пропагандой и оппозиционными СМИ, это даже не муравей. Муравей, он шевелится, а муравей это мы. А режимная пропаганда и режимные СМИ это, ну, типа плесень в углу ванной. Она живет своей жизнью. Если на нее посмотреть, ну, она выглядит неприятно и раздражает, но как только ты выходишь из ванной, ты про нее сразу же моментально забываешь. И в такой ситуации... На самом деле можно довольно долго представлять поражение какими-то промежуточными тактическими победами. По большому счету этих протестующих на площади хоть говно накорми, а какой-нибудь в ютубер расскажет, что ну, буквально поесть еще раз 5-6, и говно сперва устанет, потом закончится и режим укрышка. Поэтому, как бы повторюсь, мне кажется, что пока бароны независимых СМИ поддерживают Тихановскую, говорить о таком же серьезном имиджевом ущербе не приходится. Но мы можем все-таки задаться вопросом, а зачем вот это все? Какие резоны были у штаба Тихановской и у самой Тихановской, чтобы объявить этот самый ультиматум? И у меня есть две версии. Одна более комплементарна по отношению к умственным способностям Тихановской и ее штаба, а вторая менее комплементарная. И начнем мы, конечно же, с менее. Мне кажется, что... Нельзя недооценивать ту постмодернистскую жижу, которая плещется в головах публики, считающей себя продвинутой публикой. Вы, наверное, знаете, вот это все мысли материализуются. Хочешь быть миллионером, начинай думать как богатый. Хочешь быть президентом, начинай вести себя как Лукашенко, стоять ультиматум и выдавать угрозы. Я даже не удивлюсь, если она скоро порадует нас, появившись в бронежилете с нарисованными усами. Вот! Мне даже кажется, на самом деле, что вот это, эти камлания на 3% из турист той же серии, если мы истово уверуем, что у него 3%, а у нас 97%. Если мы будем друг другу и окружающим про это рассказывать, то в конце концов у него будет 3%, а у нас 97%. Однако же есть еще одна версия. Скажем так, а если предположить, что у них есть мозг? И если мы предположим, что у них есть мозг, он работает, то внезапно окажется, что мы можем вполне себе представить ситуацию, в которой ультиматум совсем не абсурден. В котором это малость авантюрный, но вполне работающий план. Мы, конечно, гадаем на потрохах, но я считаю, что наша власть никогда не шаталась так сильно, никогда не была так близко к падению, как в первые несколько дней после выборов, когда эта власть применила дикое избыточное насилие против протестующих. Именно это решение Лукашенко взбудоражило буквально трудовые коллективы, чуть не поставило страну поставило страну на грань почти общенациональной забастовки, и рубом поставил вопрос, так кто же за него голосовал, если даже его традиционный электорат рабочий выходит против. То есть, когда у него включается внутренний гопник, он начинает выглядеть... С одной стороны жалко, с другой стороны страшно, но все более-менее думающие люди начинают лихорадочно думать, как остановить это безумие. И мне кажется, что единственный шанс на то, что остановится предприятие массово, единственный шанс на то, что перекроются дороги массово, это может произойти только в одном случае, если наш крепкий орешек в очередной раз, в очередной раз едет с катушек. И в этом плане ультиматум, прямая угроза, буквально перчатка в лицо. Мне кажется, хорошая затравка на успех. Я уже просто представляю, как внутренний гопник бушует и дерется на свободу. Однако же, если вдруг власть не поведется, если она не попытается возб... не воспроизведет от большого ума схему 9-12 августа, то даже неудача идеи с ультиматумом поможет помочь. Штабу Тихановской вообще оппозиции и решить довольно важную задачу. Откровенно говоря, сейчас оппозиции стоило бы мало избавить обороты, залезать раны, восстановить структуры и подготовиться к новому раунду, отдохнуть и подготовиться к новому раунду противостояния с действующей властью, который неизбежно должен наступить после того, как Александр Григорьевич достанет из широких штанин и предъявит публике свою версию новой Конституции. Но это не так просто сделать. Оппозиция так часто и так активно использовала заклинание «массовый победоносный психоз», что очень непросто сказать этим зайчикам «остановитесь и успокойтесь». Не для того выходили под дубинки, не для того сидели сутки, не для того месяцами истерили в соцсетях, не для того красили скамейки, чтобы остановиться и успокоиться. А надо. И в этом плане тактическое поражение может помочь эту публику переключить. Вот мы просто буквально подводим их и показываем. Зайчики, тупик, тупик. Поэтому ушки на макушке. И слушайте новые вводные. У нас есть новый интересный план. Это если, конечно, интересный новый план есть. Так что повторюсь. Идея с ультиматумом может быть вполне, хоть и немножко авантюрным, но вполне работающим планом. А что же наши Власти. Те самые наши власти, которые, как те самые бурбоны, ничего не забыли и ничему не научились. Мне кажется, что там прямо чувствуется со стороны как будто дикий зуд такой. Там свербит. Дело в том, что формально поле боя осталось за действующей властью. Противник отступил. Но эту самую власть... Так долго, энергично и публично возили мордой по этому самому полю, что по итогу это не похоже на победу. Конституция, о которой идет речь, это уступка. Попытка пропихнуть эту Конституцию в такой версии, которая устроит, устроит действующую власть, связана в самом ближайшем будущем с целым ворохом проблем. А даже эта самая толпа, никак, которую никак не удается убрать с улиц, в их, так сказать, мировосприятии это тоже унизительная уступка. И тут как бы не может не возникнуть мысль о том, что хотелось бы этот раунд борьбы закончить на какой-то позитивной победной ноте. Но на какой? Если вспоминаем ваши СМИ и ваша пропаганда – это плесень в углу ванны, если ваш самый лучший, ваш единственный политик – внезапно утратил свою, свою суперспособность и каждый раз, когда он открывает рот, оттуда летит неизвестно что, то что остается? А остается вполне нормальный вариант маленькой силовой победы. Какой-то яркой победы над оппозицией силовым образом. То есть это сможет показать, что мы не проиграли в этом раунде, нас не побили в этом раунде. Потому что иначе выглядит так, что нас побили, хотя и не критично и не фатально, но довольно унизительно. И мне кажется, что все эти события – угрозы применять огнестрельное оружие на поражение. Этот марш странных силовиков-отставников, формирование каких-то непонятных народных дружин, судя по всему, из этой публики примерно. Практически открытые призывы органа администрации президента к тому, что «люди, идите бить оппозицию». Мне кажется, что это все говорит о том, что власть очень серьезно рассматривает, может быть, как бы, может, еще не решила, но серьезно рассматривает вариант именно маленькой силовой победы. Вывести оппозицию на силовое противостояние и ее разгромить просто потому, что ну, мы понимаем, на какой стороне силовой перевес. И теперь, если мы окинем всю ситуацию в целом. Штаб Тихановская, то ли от избыточной хитрости, то ли от большого ума, то ли от большой глупости, но хочет добавить огоньку. Uh, странный этот абсос из Варшавы тоже, очевидно, хочет добавить огоньку, потому что на самом деле освещать погромы и массовые беспорядки гораздо прикольнее, чем освещать какой-то муторный переговорный конституционный процесс. И действующая власть, как минимум, рассматривает идею прибавить жару. В этой ситуации, мне кажется, что предчувствия возникают самые тревожные. Больше того, мне кажется, что если мы в это воскресенье не скатимся в какой-то новый виток насилия, то надо будет сказать, что нам очень сильно повезло. И даже если нам очень сильно повезет, надо понимать, что это далеко не последняя точка, даже в самом ближайшем будущем, когда мы, вся страна, будем проходить где-то рядом, если не с большой войной, то с маленькой войнушкой. Мы, конечно, будем следить за этими событиями и гадать вместе с вами. Так что готовьте потрохай. до новых встреч.